Ребят, привет! В сегодняшнем видео поговорим об одном древнем секрете. Вы узнаете, как многое в своей жизни можно поменять только лишь с помощью режима сна и режима отдыха. Эти знания помогут вам, во-первых, укрепить иммунитет, во-вторых, быть более здоровыми людьми, но и к этому вы еще станете более энергичным, у вас появятся возможности для большего заработка денег, и вы станете более успешным человеком. Звучит как-то неправдоподобно, как-то сладковато, как-то сказочно, так ведь? Я бы, наверное, год назад тоже так бы думал, если бы я посмотрел бы аналогичное видео. Но на самом деле вы можете легко найти доказательства моей правоты и доказать на примере каких-то людей, то, что действительно это работает, и то, что действительно это так. Возьмите автобиографию какого-то известного, успешного человека, который в своей жизни всего добился сам. И почитайте его режим дня, и режим его сна и отдыха. И если вы прочитаете много таких книжек, то вы увидите, что у всех таких людей есть одна закономерность. Они рано ложатся спать и рано утром встают. Не зря говорят, не зря есть старая русская поговорка, кто рано встает, тому Бог подает. И это действительно правда, мои хорошие. Прежде чем э, перейти непосредственно э, к тому, как это работает, э, к тому, как работает этот секрет, о секрете я уже вам рассказал, э, для того, чтобы быть более здоровым, более энергичным, для того, чтобы укрепить свой иммунитет, один из таких самых эффективных способов и основополагающих это раннее укладывание спать и ранний подъем утром и прежде чем перейти к каким-то деталям каким-то какой-то конкретике я вам расскажу как ранний э, ранний отход ко сну влияет на наше здоровье на наш организм и как ранний подъем влияет на наш иммунитет наше здоровье и на многие аспекты в нашей жизни Начнем с того, почему важно рано ложиться спать. Наш организм, наше тело, как и все живое на планете Земля, привязано к работе Солнца. Многие из нас об этом не знали, многие из нас об этом забыли. Природа все это помнит, и все животные и растения на Земле, они почему-то работают согласно работе Солнца. А мы, люди, к сожалению, об этом заболе... забываем и получаем из-за этого кучу проблем и получаем из-за этого хронические заболевания. Почему это важно? Оказывается, когда солнце находится в нижней точке, за 2 часа до этого начинает восстанавливаться наша психика. И этот процесс длится всего лишь 3-4 часа. Поэтому если мы ложимся спать поздно, если мы ложимся спать в 12 часов, в час ночи, то наша психика она не успевает восстановиться. По Москве, например, нижняя точка пребывания солнца примерно в 0.00. 35 минут, то есть в 12.35 ночи. И если мы ложимся спать за 2 часа до этого времени, то есть хотя бы в 22.30, а в идеале вообще нужно ложиться спать где-то в 21.30, 21.00, то наша психика успевает восстановиться. Если мы ложимся спать 12 часов, то психика не восстанавливается. Да, если мы проспим 7-8 часов, наше тело отдохнет, мышцы отдохнут, органы отдохнут. Но психика, она не восстанавливается. Если ее постоянно насиловать вот этим вот режимом, то это приводит к тому, что мы становимся злыми, мы становимся неуравномешанными, у нас появляются признаки неврозов и других, <кười> <кười> других состояний, которые являются следствием нарушений работы нашей психики. И самое главное Наша психика она управляет вегетативной нервной системой. То есть ее влияние на вегетатику нарушается. Вегетативная нервная система начинает работать неправильно. А вегетативная нервная система в свою очередь управляет нашими органами, нашими э, другими системами тела человека. И нарушается работа органов. Это приводит сначала к каким-то синдромам, каким-то симптомам, затем развивается заболевания, как правило, вначале это острое либо подострое заболевание, которое постепенно перетекает в хронический процесс, и мы получаем различные хронические заболевания. Как правило, начинает страдать желудок, начинает страдать печень, сердечно-сосудистая система, но от э, нарушений работы вегетативной нервной системы может вообще страдать весь организм, поэтому очень важно ложиться вовремя спать. Я всегда привожу такой пример применительно влияние психики на наш организм. Это все похоже на управление автомобилем. Например, представим, что человек управляет автомобилем. Как правило, сейчас все автомобили оборудованы компьютером. Компьютер управляет, например, двигателем, коробкой передачи, даже трансмиссией, многими другими функциями автомобиля. И если водитель, скажем так, в каком-то неадекватном состоянии и он начинает негативно воздействовать на компьютер автомобиля, то есть как-то неправильно, неадекватно управлять автомобилем, то компьютер его различные функции могут ломаться, автомобиль не понимает, то есть что вообще с ним происходит. Да? Если, например, он не предназначен для каких-то условий эксплуатации, мы его в этих условиях начинаем эксплуатировать, то... Компьютер выходит из строя, соответственно, нарушается управление работы двигателя, коробкой и могут быть проблемы с двигателем, могут быть проблемы с коробками и другими частями автомобиля. То же самое с нашим организмом, если психика, которая управляет вегетатикой, не восстанавливается, то нарушается процесс ее влияния на вегетативную нервную систему, нарушается влияние вегетативной нервной системы на, на другие органы и мы получаем какие-то заболевания, у нас снижается энергия, нам, у нас нет настроения чем-то заниматься, и вследствие того, что мы становимся злыми, мы становимся неуравномешанными, мы еще начинаем притягивать в свою жизнь негатив, начинаем притягивать негатив, а все позитивное наоборот отталкиваем, и в том числе хороших людей, в том числе отталкиваются деньги, в том числе отталкивается успех, то есть сплошной негатив, поэтому не устаю повторять, ложиться спать нужно вовремя, ложиться спать нужно рано. В идеале в 9-9:30, максимум 10, самый максимум в 10:30. Но большинство из вас сейчас скажет, что это практически вот вообще нереально, да, то есть как так, мы ложимся сейчас спать, мы просто не уснем в 9:30. Действительно, это так. Если вы завтра лезете спать 21:30, вы не уснете, пока не проваляетесь до того времени, в которое привычно засыпаете. Но я вам позже расскажу полезные советы, как можно перейти на именно вот это вот время укладывания и на раннее засыпание. Я вам обязательно расскажу, как это лучше сделать, как это сделать правильно и как это сделать эффективно. Второй аспект сегодняшнего секрета – это ранний подъем. Почему нужно рано ложиться, мы уже с вами поговорили. А вот почему нужно рано вставать? Во-первых, во мы должны спать не дольше 7-8 часов, потому что застаивается лимфа в организме, это нарушает работу иммунной системы, застаивается кровь в органах, это нарушает функции органов. Поэтому, если мы спим дольше 7-8 часов, это прямое повреждающее воздействие на организм, и организм он настраивается на деструкцию. Он настраивается на болезни, и он настраивается даже, неприятное такое слово, на смерть. Вот. Поэтому долго спать – это вредно. И если мы посчитаем с вами, например, мы легли спать в 10 часов, и по норме, например, спать 7 часов, то это получается вставать нужно в 5 утра. Многие схватятся за голову. Да? То есть, как так, что мы будем делать, если будем вставать в 5 утра, это очень рано. Действительно... Это может пугать, но, опять же, позже мы с вами поговорим о том, чем заниматься в это время и обязательно найдется полезное занятие, которое наполнит вашу жизнь какими-то положительными, положительными делами и положительными моментами. Здесь даже важно не в этом секрете, о котором мы сегодня с вами говорим, даже более важно не то, что мы отталкиваемся от времени ухода на сон и прибавляем к нему 7 часов, а более важно то обстоятельство, что в утренние часы, где-то с 4 утра и до 7 часов утра, благоприятное время для занятия духовной практикой. Для чего это нужно делать? Для чего нужно заниматься духовной практикой? Во-первых, что это такое? Духовная практика, такие самые популярные, скажем так, способы это чтение священных писаний, это чтение Библии, чтение Евангелия, в мусульманстве это чтение Корана, а есть еще также священное писание, например, Ведическая лит литература, Веды, да, самые древние священные писания. Можно заниматься медитацией, можно заниматься йогой. А, и вот эта вот духовная практика, она положительным образом настраивает наш организм и настраивает его на здоровье. Это укрепляет иммунитет. Самое главное, что мы начинаем активно развиваться, если занимаемся духовной практикой, мы начинаем понимать те ценности, которые действительно есть в нашей жизни, и мы начинаем притягивать к себе все хорошее, мы начинаем притягивать к себе хороших людей, мы начинаем притягивать к себе, в конце концов, деньги, начинаем притягивать к себе успех, вот. И применительно темы моих роликов, да, я занимаюсь иммунитетом, занимаюсь здоровьем, это может быть не мой профиль, то о чем мы сейчас говорим, но на здоровье это тоже непосредственным и самым прямым образом влияет. Вот этот вот ранний подъем и занятие духовной практикой. Конечно, большинство из вас сейчас подумает, чувак несет какую-то ерунду, да, и как духовная практика действительно может повлиять на наше здоровье. Но вы попробуйте, вы попробуйте, начните, и вы... Увидите, что ваша жизнь где-нибудь через месяц, через три месяца, особенно через полгода, она изменится просто кардинальным образом. Вы почувствуете, что вы начинаете приобретать здоровье. Вы почувствуете, что у вас укрепился иммунитет. Вы почувствуете, как положительные вещи начинают входить в вашу жизнь. Наша природа человека, она духовна. И доказательством эту служит, служит то, что мы хотим чтобы все окружающие наши нас вещи они служили вечные служили э, бесконечно долго почему это происходит потому что э, внутри внутри нас э, именно вот эта духовная природа она природа нашего вечного э, существования если можно так выразиться и мы автоматически это начинаем перекладывать на вещи которые нас окружают и тоже хотим чтобы они были вечными может быть конечно Достаточно сложно, я это все попытался объяснить, но чтобы это объяснить так, чтобы было понятно, для этого нужно не один час, и не один день, и не один месяц. В этом нужно долго разбираться, чтобы понять вообще духовную природу человека. Но поверьте мне на слово: если вы начнете заниматься духовной практикой, вот то, что больше по душе вам, да, медитация, йога, там либо чтение священных писаний, то вы Почувствуете, куда двигаться дальше. Вы обязательно во всем разберетесь, и вы наполните жизнь свою какими-то благостными благостным окружением, благостными эмоциями и всем хорошим, что может окружать человека и что может быть в нашей жизни. Все живое на нашей планете начинает просыпаться где-то через 6 часов от нижней точки солнцестояния. То есть, например, по Москве природа начинает просыпаться с 6 до 7 часов утра, и если мы встаем раньше, чем просыпается природа, то даже уходит постепенно метеозависимость, потому что наш организм, он успевает адаптироваться к тем изменениям планеты, которые грозят нам в этот день, и поэтому метеозависимость она, как правило, начинает снижаться и даже иногда полностью уходит. Поэтому, если вы метеозависимость вы от этого страдаете, то обязательно вам нужно вставать раньше, чем 6 часов утра. Но, еще раз повторюсь, в идеале мы должны просыпаться вообще где-то с 4 до 5 часов утра. Это самое благостное время для того, чтобы начать заниматься духовной практикой. После того, как вы позанимались духовной практикой, вы можете также позаниматься обязательно дыхательной гимнастикой, лучше всего заимствованной, например, с той же самой йоги, для того, чтобы наполнить свой организм энергией. И затем уже можно переходить к саморазвитию, то есть в идеале нужно утром читать и повышать свою компетентность в том направлении, в котором вы работаете. Кем бы вы ни работали, даже если вы работаете сантехником, изучайте, как можно стать самым лучшим сантехником да, на вашем районе. И если вы действительно этим им станете, то если вы действительно будете помогать людям и давать им что-то ценное, если они будут понимать, что лучше вас никто им не сделает, и не устранит их боль. Но боль имеется в виду не прямую, а боль, то есть тот запрос, который нужно решить. Если вы научитесь решать его лучше, чем все окружающие вас конкуренты, то вам не нужно будет заботиться о деньгах, деньги сами начнут приходить в вашу жизнь. Из вашей жизни уйдет негатив, то есть уйдет нервозность, потому что вам работа будет в кайф, работа будет приносить положительные эмоции. Вот. И постепенно начнут нормализовываться даже и смежные области начнет нормализовываться семейные отношения, если вдруг есть какие-то сложности. Много-много вот. положительных различных моментов вы получите. Вот. Поэтому вставайте рано, мои хорошие, вставайте рано, не ленитесь и если вы через полгода своих изменений, если вы начнете меняться, если начнете вставать правильно и отдыхать правильно, то через полгода вы увидите, как вы стали абсолютно другим человеком. Теперь вы знаете, почему нужно рано вставать, вы знаете, почему нужно рано ложиться. Конечно, мы с вами прошлись голубом по, по Европам и прошлись только по верхушкам информации которую необходимо знать для того чтобы все делать правильно но вы в принципе уже готовы к тому чтобы начать заниматься вот этим вот нормальным режимом сна режимом отдыха для того чтобы рано ложиться рано вставать но самый главный вопрос как это внедрить в свою жизнь и как это сделать комфортно я всегда рекомендую начинать с раннего подъема Потому что сдвинуть вечер, сдвинуть сон, именно сдвинуть укладывание очень тяжело. А вот сдвинуть подъем вам никто не помешает. Я рекомендую каждый день на 5 минут ран раньше вставать, чем в день предыдущий. То есть, например, если вы встаете в 8 утра, Завтра поставьте будильник на 7.55, послезавтра на 7.50 и так далее. 7.45, 7.40, 7.35, пока вы не дойдете до 5 утра, в идеале до 4.30 утра. И вот когда вы будете просыпаться в 5 утра, в 4.30 утра, то померьте мне. До 12 часов ночи вы просто не дотянете. Вам будет очень хотеться спать уже в 10 утра, даже в И тем самым вы подтянете вот эту вот верхушку, вы подтянете э, свое укладывание, свой отход к ко сну, который нормализуется и который уже э, будет в вашей жизни. С кайфом. в 9 и 30 утра вы будете хотеться спать, будете быстро засыпать. Поэтому начинайте. С утреннего подъема сдвигайтесь по 5 минут, верхушка она сама начнет постепенно подтягиваться. Когда вы перейдете на ранний подъем, то у вас автоматически начнет э, утром усиливаться аппетит. То есть э, желание завтракать, оно будет э, раньше, чем вы это делаете обычно, и вы начнете завтракать уже где-то часов в 7 утра то есть время для нормального утреннего пищеварения и если вы не будете перегружать себя завтраком то вы вот этим вот режимом запустите автоматически еще и режим питания правильного режима питания и нормализуйте свое пищеварение. Это отдельная тема для видео, но вот ранний завтрак, он важен. Он важен именно по времени. То есть если мы завтракаем не вовремя, если мы завтракаем поздно, то мы заглушаем свое пищеварение, и это нарушает весь процесс пищеварения в течение дня. А если мы завтракаем рано, если мы завтракаем принимаем полезную пищу, то... Пищеварение работает гораздо эффективнее, и мы получаем дополнительные плюсы. В общем, мои хорошие, ранний подъем дает очень-очень-очень-очень и очень, очень, очень много плюсов. Поэтому я советую каждому попробовать это, и через месяц обязательно написать, что уже поменялось в вашей жизни, для того, чтобы люди, которые будут читать комментарии, поняли, что это действительно работает, и поняли, что это действительно классная тема. Мы с вами поговорили, почему нужно рано вставать, мы с вами поговорили, почему нужно рано ложиться спать. Мы обсудили с вами, как это можно внедрить легко и без проблем в вашу жизнь. И теперь у вас все получится, вы обязательно станете более здоровыми, вы обязательно укрепите свой иммунитет, я в вас верю. Поверьте мне, в вашу жизнь начнут приходить положительные вещи, ваша жизнь станет более приятной, более легкой. Я надеюсь, что даже вы станете более богатыми, более счастливыми и успешными людьми. Надеюсь, что я вам дал полезную информацию. Надеюсь, что это вам поможет. Увидимся на канале. Желаю здоровья и счастья. Пока.